В жопу интро. Приступим. И всем привет, дорогие друзья. Сегодня вы вот на канале у Никиты, и мы продолжаем проходить в 9. И у нас тут вот есть больное солнышко. Что тебе? И куда ты меня понес? Давайте я ему свертухи пропишу, а то он меня бесит. И все, что ли? Поиграть хочешь? Нет, нет, ну и беспорядок. Где низ, где вверх? Прибираться, прибираться. Так, подожди. Я опять в ту сторону побежал. Поэтому давайте вот так побежим. Та-та-та-та. Солнышко немножко крыши поехало. Сейчас я кое-что сделаю. Настройки общие. Ай, не туда. Так. Звук вот. Вот так сделаю. Ух, скотина. Господи, мне его лицо прям убивает. Это пипец. Ну и что дальше-то? <плыв> что -то он какой-то мутный тип? Да ладно. Блин, с ним. Так, пропуск охранника. Позволяет скрывать промеренные защитные двери. Общий уровень допуска и так, игрока отображается на часах, все понял все свет выключили Нет, зачем ты это сделал включи свет включи свет, включи свет. я предупреждал тебя предупреждал так я его и не выключал придурка ты больное солнце все крышей тронулся пацан спился длинной мальчишка а шапку ты где уже успел спиздить Ай, может быть что-то стырить. Баинки Пошел в жопу. Так, где фонарик? Где мой фонарик? Окей, давайте я удержим. Закроем инструкцию. Ладно. Понял, принял. Так, луна, луна, луна, луна, луна. Так, а мне сейчас куда? Мне вот куда именно? Я заблудился в трубе. А, она вверх идет. Может сюда? Тук-тук. Ага, круто. Что дальше-то? А, или в эту дверь? Так, а как нам туда попасть? Так, здесь мы не вылезем. Спокойной ночи, с добрым утром. плохие детишки должны быть наказаны. Что-то я не понял. Ладно. А, ага. А я сюда не могу запрыгнуть. Так, окей. провод это понимаю мне за проводом надо идти угу. первый провод мы включили первый из пяти так этот идет вверх этот куда идет, ага. Значит, отсюда типа должен нас начинаться путь. Дальше идем, поэтому. Так, вверх. А, так мы там свет включили. Нужно найти всех плохих детишек. Так, ищи в чем проблема, а я хороший. Я вообще белый и пушистый. из пяти, нормально. Че, че, куда дальше? Тук-тук. А, ну кино это переводится как тук-тук. Так, а он, он вообще где, собственно говоря? Ты уже должен спать, да идишь ты в пень. Так, где остальные генераторы? Они все в этом, да, я понимаю. Так. Два генератора. Поки детишки должно быть наказано, на базару нет от, от меня, движись только. И наказывай там, кого хочешь. Нехороший человек, конечно, он. Это луна. Ползает там где-то. Скрипит, блин, как консервная банка. Рычит что-то. Что здесь мы можем выпасть Так, это у нас типа Фокси Мне показать, что он сейчас здесь прошел А, вон он Вставай, беги, пацан Беги, беги, беги, беги. Так, так, так, так, так, так. Плохие детишки. Да базару нету. Вообще, дети сейчас на них сейчас спиногрызы. Спиногрызы еще те. Тук-тук. Кто там? Ох, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо. -хо, -хо. Ах ты, еще у нас генераторы. И зеленая область, окей. Так здесь. Вот, вот он провод. отключили давайте прямо пройдемся Я так полагаю, это полагают надолго да наверх тоже так нам как наверх подняться эта труба ведет вниз ага все понял дошел нам нужно вот сюда и вот ага здесь закрыто и что дальше здесь вроде бы ничего больше нигде не сделаешь Видишь, ты в пень уже. Старый хрен. Я что ты не догоняю. Так, это у нас вниз идет. Тоже дорога вниз. Может сюда? Ой, ё -моё. Да ну нахрен я по кругу хожу. Так, окей. Пойдемте по проводам. этот туда идет поверху что мне не нравится что он залез сюда ага я заблудился ребят Уйди, уйди, у меня фонарик, уйди. Уйди, уйди. Фу, фу, <говорот> плохой мальчик. А чё, и так можно было, что ли? Так, ладно. Идти по проводам надо, да? Типа мне нужно идти по проводам. <как _> Так, окей. Ага, этот шнур, вот он типа. А как мне сюда попасть? <смех> <смех> <смех> да. Ладно, ладно, я отключился на минуту. Теперь здесь он. Попытка номер два. Пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, тут-тут-тут-тут, тут-тут-тут-тут, тут-тут, тут-тут, тут-тут тут ту ту фонарик. Так Туруру, Не, зачем ты это делал? Включи свет, включи свет, я предупреждал тебя, предупреждал. Да господи, кого ты предупреждал. Что с тобой будет? Всем насрать на тебя. Дрянной, дрянной, мальчишка. Ты уже должен спать. Тебе нужно наказать. Ладно, пропуск охранника. То есть на самый верх идет. То есть отсюда нам нужно залезть сюда сразу. Тук-тук. Все, я понял последовательность. Так. Так, вот еще один фонарь. Нам нужно вон туда. Пока мы сможем вот так, в принципе. Ага, вот он, синий, типа, синий, синий, синий тоннель. И что мне это дало? Собственно говоря, ничего, я просто опять заблудился. Господи, Так, сюда никак не могу залезть. Туда, по-моему, синей трубе. Так что мне нужно пока месяц вверх. Большой синий трубе. Так, вон еще один провод. А, это вот так вот делается. Свет. Теперь мы полезем по этому. За этим проводом. Так, ладно. Здесь нам некуда. Да не шумишь ты. У нас он профессиональный смарт спин Мы сейчас тебе вертушку кинем. Один обратный, тип квадратный езжи. Так, опа, на твою душу. Валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Фу, фу, у меня фонарик, фу. Ладно. Я думал, у него фонариком нужно посветить. От него нужно валить. ой ой Ну, хрен, знает знаю тоже, какая попытка по счету пойдет. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, И что мы можем сделать? Турум, турум, турум, турум, турум. турум. А можно как-нибудь пропустить? Ой, ну господи. Дряной, дряной, мальчишка. Ты должен спать, тебя нужно наказать. Аньки. Ладно. Григорий, did, так, он начинает активироваться только на третьем. Только на третьем генераторе. Проспается только на третьем, на третьем, на третьем. Вот второй. Ну-ка, второй этаж. А если во втором этаже полазить? Да не шуршиты, да? Так, мы снова поднялись наверх. хрена не могу понять что-то как здесь тук-тук нок тук-тук-тук братан с тобой уже крыша едет это у нас куда приведет Там у нас синяя труба идет. Синяя труба идет вон оттуда у вас сверху, значит там уже наверх. Мне бы определиться, куда дальше-то. Да. А -а -а. Повторить попытку, конечно. сейчас обойдем. Посмотрим. Типа все генераторы. Что тебе нужно от меня? Луна ты недоделанная. Пингвин недоделанный. Смесь бульдога с единорогом. Отвали от меня. Так. Мне нужно осмотреть все. Здесь, как где есть, они а видели Так. Эта область нам не нужна. Так, вот есть раз генератор. он здесь. Я. Два вот здесь. Может остальные вот здесь? Они же не могут быть все в одном месте. Ну да, там три только. Так, там три только, ага. Здесь у нас четвертый. Здесь у нас в другом здании, значит, четвертый. Ой-ой, успокойся, братан. У тебя эти шарики за ролики. Получается один вот здесь, а. Один прожектор здесь. Окей. Ой. А че он такой быстрый-то? Я ни хрена не понимаю. Другой случайно не здесь Он мне, блин, даже спокойно смотреться Не дает не Так Ну вот что я увидел Что один вот здесь Вот два сюда ведут Ладно, там это как А, вот они три сюда ведут. Все, понял, значит, четыре сюда ведут. Ага, а четвертый получается у нас в вот в этом отделе. А где он здесь в отделе? Хрена он, блин, но... ходит, конечно, на гостях. А -а, -а. А, а а Как мне отсюда теперь выйти? Меня наиграть хотели сейчас. Он что, типа в замке вот здесь? Или что? Ладно Ага, вот он Вот он, как нам туда попасть На ту часть нам никак не проникнуть Нам нужно в ту половину Господи, детские лабиринты Вот ну, такие, зараза, сложные их инженер его рот топтал соблудиться можно и сюда типа они детей пускают играть для да, вообще это так не я, я не туда опять пришел а где пятый генератор то Три. Четвертый идет вот сюда. И здесь, наверное, вот так надо будет идти просто. Тру-ту-ту. Тру-ту-ту-ту-ту. Ту -ту -ту -ту -ту. ту ту ту ту ту ту ту Я ничего не понимаю. Или погодите-ка, этот генератор, по-моему, включал. Вон тут наверху я включал. Нет, тоже, тот генератор был в комнате красной. Ну да, вот она красная форма, комната. Ага. Да твою душу. Ну, все до меня дошло. Все, я понял. Ноу, no. не, no, no, зачем ты выключил свет? Включи свет. <связывающие> да иди что в жопу. <связывающие> Тронулся крышей. <связывающие> Интересно, охрана об этом в курсе? Администрация? <связывающие> Байки. Грегори, что ты сделал? Клейнап, up, clean up. Господи, что она такая бесконечная? Как я знаю, это ему не нравится. Или что он типа проигнорирует это? А, вот все, прибирайся. Уборщица. Пусть пока мисс приберется. А я шо, а я шо, я не помню, что я. Так. Вот он первый вроде бы. Это два из пяти, он еще не должен залезть. Сейчас мы полезем наверх. Прибраться, прибраться! Где, где, где? Так, вот это мы Будем включать, потому что нам нужно попасть вон туда. А чтобы попасть там вон туда, нам нужно заморочиться, суету навести. Ноккино. Окей, так. Ага, вот здесь типа последний можно вот так выйти. Все, понял, понял, принял. Я забыл, как я туда пришел. А, по синей, по синей сверху. Все, понял. Нам наверх нужно. здесь выше еще есть дальше? Встретий Фредди у... у детсада. О господи. Слава яйцам. Я уже устал, а то напрягай аж немного. та та та та та та та та та та зарядили. Нарушитель, нарушитель. тебе запрещено появляться в детсаду. Кто хочет конфетку? Шика. Твою душу. Не один олень, так другой. Так. Следите за временем в конце каждого часа. Отправляйтесь на зарядную станцию, иначе вас поймают. Станции отмечены на карте. Подожди, а зачем в конце каждого часа Ради. Чего? В наше время тепло, нам нужно как можно скорее добраться до зарядной станции. Электричество подается на зарядной станции раз в час. В этот момент освещение гаснет. Я так, понял, теперь меня опять будут доставать. Так, подожди, а что у меня красный-то горит? Я что-то ничего не понял. Ладно, видимо, я тупой. Слишком тупой. Хорошо, хотя сохранился. Либо я не увидел Фредди, либо ч. Тут, ту ту Так, давайте активируем. Нарушитель, нарушитель, запрещено тебе появляться Угроза безопасности Кто хочет конфетку? Ес, спрятаться. Грегори Так, Монти, я не знаю, я знаю, что ты здесь Так, и что нам дальше нужно? Своя семья тебя ищет. Бля, сколько хочешь. Здесь у нас магазин игрушек. А мы сейчас куда идем? Ой. Так, здесь у нас что за подарок? Туда можно только персоналу. Старый постер. И для чего он нужен? Этот старый постер. Блин, такие места порой напрягают. Типа... Ну что? Ну что? Ну вот, я, я не пора. хочу фото Ну, все, все вместе я хотел, одну фотографию. Только одну. Ну да, больше не надо Пойдем. Вот Пойдемте а пойдем. Эй, всем привет! Сегодня вы на канале Уникита. Сегодня продолжаем проходить в 9. И, в общем-то, в прошлой части мы были у солнышка или у Луны, хрен пойми, кто это так. Ну и там немножко пошалили, генераторы включили, он меня выбесил, я психанул, я разбил ему лицо. С Так, это у нас еще Фредди? Это комната Фредди. А, это туалет для Фредди. Типа туалет для мальчиков, типа туалет для девочек. Мне интересно, вот здесь есть что-нибудь смысл типа, ходить туда-сюда? Допустим, заходить в туалетчики. Что здесь будет такого? Может какую-то подсказку найдем? Ой, солнце ждет конфету. Как оно мне выбесило. Ой, сколько нервов я с ним потратил с этим солнцем. Так. Здесь у нас что? Требуется второй доступ, короче, понятно, нам только наверх идти Сюда можно только сдавайся, Монти Фредди, наше время почти стекло, нам нужно как можно скорее добраться до зарядной станции Электричество пропадает на зарядной станции Часы раз в час Так, вот этот момент совершается, гаснет, и когда это происходит По зданию бродит воспитатель детсада От него не получится скрыться так окей зачем мы зашли сюда у сумка ой 1255 почему красным пошло так давайте залезем в него потому что мне в прошлый раз так солнце сожрало или луна или хрен пойми кто это Гому? И что, даже сообщение не пришло. А, вот, пицца из помойки. Жалоба клиента. Пицца в заказе была старой. Куски были разного размера. Или не складывались вовсе. вовсе. Один даже кусок был с другой начинкой. Вы что, вытащили старую пиццу из, помой... из помойного ведра? Я не вернусь сюда до тех пор, пока не получу хорошую скидку. Разъяренная мать. Ладно, если понятно, пойдемте дальше. Здесь у нас что есть? Здесь что-нибудь есть? Ты уже должен спать. Спокойной ночи. Давайте ему свертушки пропишем. Что меня выбешивает? Рэди, ты же здесь босс. Дай им пилюлей всех хороших. Так, дальше нам куда? Сюда опять этот алкаш кривоногий. Если мы прошли сюда, то нам значит кто-то сюда. Что у нас вообще по заданиям? Добраться до зарядной станции. А где эта зарядная станция находится? А, вот она зарядная станция. А, я не понял. Что-то я вообще приколы не понял. Что-то меня с чем-то наиграли. Нарушитель. Тебе запрещено появляться в детсаду. Груза безопасности, груза безопасности. о Эта область закрыта для посетителей Где ты? Тупая Чика. They find you while we are так, заберем вот этот подарок. Он же зачем-то нужен. Я не помню, в чем прикол. Почему нас этот поймал? Луна. Луна это несчастная. Требуется опять и значит я правильно шел. Так. А, а ли он меня, поймал тогда? Мне же интересно знать стало. Держивать. Так, ладно, это сообщение мы прочитали. А что дальше-то? Ну давайте побежим. Снова может табак был? Или в чем прикол? Нам тут до зарядной станции нужно. Блин, а кто ими управляет? Это не может быть типа искусственный интеллект. Ну вот. Мы в зарядной станции, да? И что дальше? Кролик скачет. Ага. Что это было? Это фонтан, фонтан, это декоративный водоем, в котором пытаются так. Я не в фонтане, неужели ты не видел женщину в костюме кролика, что танцевало прямо перед нами? Нет, не видел. Никаких кроликов, мегапитцеплекс, нет, больше нет. Это какой-то бред, будто все в этом месте пытаются меня достать. Я не пытаюсь, почему? Я не знаю, я хочу помочь тебе, может они тоже хотят тебе помочь. You I doubt it. For some reason, mm -hmm. Это вряд ли ты почему-то отличаешься от них. И Интересно, почему? Так, ладно, и куда нам? Хорошие новости, 5 часов. Gonna... Я не протяну эти и 5 минут. Так, сохраняй спокойствие. Если мы снова разделимся, так... Нажмите кейс, чтобы позвать Фредди на помощь. у Вас как? Нормально. Как дела? Же как жизнь? Нормально. Как здоровье? Как спина? Да все хорошо у тебя. Пойдет. Ну, хорошо. Что ты новый ну, год как встречать будешь? Ну, здесь угу. уже. А. не работает. Не болеешь? Хорошо. Кое что случилось так есть чтобы и что позвать Фреди на помощь все понял типа разделяться нам нельзя Так здесь мы были и так так нам нужно идти дальше теперь ты можешь пройти в главный атримут благодаря своему новому пропуску то есть то куда Туда Грегори, мне удалось найти возможные точки подхода под вот кафе на первый этаж. Так. Я отмечу тебе локацию на твоей фазе. Площадка, уголки на третьем этаже есть. Пожарный выход, взгляни на часы. Что... Похоже у тебя на фаз карте, ты можешь взять ее у администрации. Так, бесплатную карту, забрать карту. Задание нам, сейчас, какое вообще задание? Так, бесплатная карта забрать карту, так погрузить найти погрузочную площадку, нам найти комнату охраны возьмите в уголке так. Ой, мою карты нету. Так, карты у нас нету. Так, мы сейчас куда? Мы вверх поднимаемся, да? А вверх у нас это что? Это у нас какой то забрать карту. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Что же делать? Что же делать? Я не знаю. Наколдую я... А, да. Не наколдую. Привет, возьми эту карту. О, Господи, что так пугаешь-то? Нельзя так людей... Нельзя так людей пугать. До инсульта можно довести так завершено так у нас что там у нас задание так найти погрузочную площадку под кафе на первом этаже найти комнату охрану призовом уголке на третьем этаже Ага, нам нужно этажом выше все понятно давайте пойдем на третий этаж вот, Good теперь man. это третий этаж. Like well так. Так, так, так, так. Это у нас не открывается. И все-таки, как спыздить... Как спыздить подосос? Эти, интересы, они ж меня не понят, да? Когда я во Фредди. Должен предупредить, могут смогу добраться до тебя, если в том месте отсутствует сигнал. Радиовлкадцы, ты можешь обновить свою мини-карту. В комнате охраны, береги себя. Здесь у нас все нормально. Мы готов поспорить. Так. Так кто зарёет сейчас ненормальный? Так ладно, сюда мы не. А вот сохран... место сохранения. Отлично, сохранимся. Не могу его сюда позвать. Ладно, я понял. А может и не понял. Или все-таки понял. Ух ты, как все круто тут, однако. Ой, о Отлично, Грегор ты забрался до восточного зала игровых автоматов. Я я могу тебе помочь. Так. А, это не тот. А я где сейчас? Здесь тут какой-то пылесос вроде бы. Здесь пылесос завис. Сколько этих пылесосов здесь, а? Ты можешь прятаться вечно. Не до 5 утра достаточно будет. Так, вон она, это Рокси. Hey, kid, так, ладно, понял. Ага, я вот здесь сижу, вот наша башка. Так, и а куда она пойдет? И что типа в углу будет стоять? Что означает эта молния? Ну что по заданиям? Так, найти... Погрузочную площадку. Так, найдите комната охраны в призовом уголке на третьем этаже. Так, карта. 0, первый этаж. Первый этаж. 0.1. Так, камера. Что она вынюхает? Ладно. Допустим... Ай. тыг-дык, тыг -ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты. Ладно, что-то пошло не по плану. Попытка номер два Пум-пум-пум-пум. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Туруру-руру. Тут-ту-ту ту -ру -ру -ру, пум пум пум -ру, -ру, -ру, -ру, -ру, -ру, -ру, -ру, ру так так ру и теперь ру ру ру так, ладно, здесь уборщик. А-а-а-а. Ага. Что он делает? И зачем мне все-таки туда? Да твою душу, не, нельзя так резко людей пугать. Вот куда мне здесь? Здесь я игровая комната. Are you lost? Yeah, come on out. Sneak away. Are you lost? can help.